Ну, давайте еще раз вернемся тогда к вчерашнему событию. Я хочу и делаю это с удовольствием поздравить, хочу сказать, всех штатов и государственных всех с окончанием работы. Не только представителей фракции «Единая Россия», но всех. Даже тех, которые никогда не голосовали за, а некоторые и возражали против ряда решений, но так известно, споря восторождаются. Принято свыше тысячи законов. И теперь я бы хотел сказать о Единой России. Более двух-третей из всего этого объема законопроектов было внесено именно вашей фракцией, И все, что принято за последнее время, принято позитивно, сделано безусловно при поддержке, при прямом участии в Единой России. Это касается прежде всего экономики и социальной сферы. Это касается создания новых институтов развития страны, банка развития, фонда развития. Это касается пенсионной системы обеспечения ее стабильного развития, хотя мы с вами знаем, поэтому направление еще надо предстоит сделать, Она нуждается в совершенстве. Но решения о повышении заработных плат, пенсий, социальных пособий, решения о материнском капитале были приняты энергично, профессионально и своевременно. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо. Спасибо. Я Сказал бы несколько слов и, и о международной деятельности. Дума это значительно активизировала свою работу по этому направлению. Неоднократно, ясно, четко формулировала позицию России, позицию парламента Российской Федерации по ключевым вопросам международной повестки дня. И, безусловно, в этом смысле, сыграла положительную роль в позиционировании России на международном арене в завоевании России своего достойного места в мире вместе с тем что мы с вами хорошо знаем что для того чтобы многое изнамеченного не утонуло в популистской болтауне нужно победить на выборах нужно гарантировать страну гарантировать граждан России наших людей от того, чтобы все намеченные планы не пошли под откос. И, безусловно, это можно будет сделать только в том случае, если в Думе будет сохранено позитивное, настроенное на конструктивное развитие страны большинство. Таким большинством в этой Думе была Единая Россия. Я очень рассчитываю на то, что нам вместе с вами удастся это большинство сохранить. И поэтому я желаю вам — Победа на выборах. — Спасибо. — И Спасибо. хочу обратиться и к тем, которые только будут бороться впервые за депутатские мандаты. Хочу пожелать им успехов. — Я очень рассчитываю на то, что Единая Россия будет совершенствоваться, внутренние структуры будут совершенствоваться идеологическая база будет укрепляться Единой России, она будет более прочной, стабильной, прогнозируемой, понятной людям, что члены Единой России могут аргументированно отстаивать свои позиции, даже если на первый взгляд те или другие решения не кажутся на первый взгляд, во всяком случае, не кажутся однозначно привлекательными, но если депутаты считают их правильными, для страны, для граждан страны, то они должны научиться отстаивать свою позицию, заявлять ее, четко ясно аргументировать и отстаивать. И, и это очень важно. Так же, как и важно обновление, в партии должны появляться новые яркие молодые люди, которые должны, безусловно, опираться на опыт и поддержку тех людей, которые давно в политике, давно... В административных, в политических структурах работают. И работают, конечно, эффективно. На таких людей нужны опираться. В общем, я желаю вам успехов. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Ну, у нас действительно после выборов 2003 -го года удалось впервые создать в Государственной Думе большинство на основе одной фракции. Конечно, у нас численность менялась. Максимальная она была 310 депутатов. Это конституционное большинство. Понятно, что кто-то из наших депутатов Выигрывал выборы, в частности, губернаторские, выборы мэров, кто ходил уходил на работу правительства, поэтому количество уменьшалось, но, тем не менее, оно всегда было более 300 человек, и это нам позволяло реально принимать решения, которые должны были вести просто нашу страну вперед. Я помню одно из первых решений, один из первых законов, которые мы приняли, это был закон о изъятии сверхприбыли у нефтяных компаний. Его невозможно было принять. В начале 2003 года этот закон был, принять было невозможно. И весной 2004 года мы закон приняли, повысили налог на добычу полезных ископаемых, повысили экспортную пошлину и тем самым стали фактически формировать... Ресурсы для следующих бюджета это было очень решение. Не только это, но и понизили отдельные налоги на так называемый реальный сектор экономики, на переработку, что очень важно. По сути. Ваши решения способствовали э, выстраиванию экономической политики на законодательном уровне. Вот это и есть то, о чем мы говорим, как э, об основной задаче в сфере экономики, о диверсификации экономики, которую, конечно, в этом сделать Это очень важно. Ну, если говорить о экономике, то очень важные решения были приняты в 2005-2006 году. Это касается и формирования, поддержка конкретных отраслей экономики, формирования объединенных... Корпорация авиастроения, судостроения, нанотехнологии. Это корпорация Росатом и Ростехнологии, которые созданы буквально были уже осенью этого года. Это реальная поддержка тех отраслей, которые могут быть комплектоспособны в мире. И это тоже, я думаю, заслуга наших депутатов. Это идея, которая была вами высказана. Нам удалось ее с трудом продавить, потому что слово «промышленная политика» для нашего правительства, для экономического блока – было запретно но начиная с шестого года мы уже начали реально поддерживать конкурентоспособную образно экономики Ну и наконец в муках все-таки родился закон о сельском хозяйстве это, это, это, очень это очень очень очень самые очень большие в я могу сказать что мы ведь ждали текст от правительства потому что иначе сложно было дальше работать у нас был свой текст он был даже внесен но мы ждали текст правительственный и было ваше поручение, что этот текст должен был появиться в декабре 2005 года. Так вот, в марте 2006 года этого текста не было. И мы наметили расширенное бюро высшего совета партии, на которое пригласили губернаторов, пригласили членов правительства, пригласили большое количество средств массовой информации, для того, чтобы ну, по-хорошему врезать за это исполнительные власти. Но накануне вечером закон... Это был миссион государственного труда. И когда я приехал уже на Бюро, я этот текст показал, и мы уже начали работать в конструктивном плане. Поправ было очень много для этого закона. Очень важно, что мы сейчас уже... Как бы в продолжение закона принята государственная программа по поддержке сельского хозяйства и финансирование на пять лет 551 миллиард рублей. Это в разы больше, чем в предыдущее пятилетие. То есть это очень серьезная шесть. Ну, А то, о чем вы упоминали уже, ЖКХ, инфраструктура, дороги, на эти цели мы из федерального бюджета вообще не выделяли таких ресурсов. Да. Да. Да. Это да. в первом и, да. Да. Расселение ветхого жилья, я сейчас надеюсь, быстрее пойдет. Сейчас это уже 250 миллиардов рублей, а, -а, -а. а если взять э, текущий год, это всего 2 миллиарда. А предыдущий год, а вообще -а. а а а -а -а. мы за большое достижение считали выделение 1 миллиарда, я помню. Сначала а -а -а. эти деньги выделили. Да, это очень важно. И расселение из веткового аварийного жилья, и капитальный ремонт тех зданий, которые передаются в собственность жильцам. Там тоже эта тема, она важна. У нас же есть закон о необходимости приватизации жилья, мы отодвинули еще на год конечный срок приватизации, но жильцы же хотят жить в отремонтированных помещениях, поэтому там есть средства на то, чтобы обеспечивать капитальный ремонт зданий, передаваемых в собственность жильцам. Нужно делать, конечно, с регионами вместе. Безусловно. Как мы и говорили. С ней. Прежде всего с теми, которые реформируют жилищную сферу. Вот сейчас только мы разговаривали с Митином Шайбичем по поводу э, проблем образования. Принят закон о всеобщем, обязательном, среднем образовании. Но ну, последнее решение э, нужно будет посмотреть на них повнимательнее. По стандартному да, по стандартам образования. Да, по стандартам образования. там исключили региональный фактор. Он всегда был, он уже только попал потом же это по одному числу совместный. Тут исключительно полномочий нет, которые касаются сферы Мазарова. Вот, Равч, получается, что и для того, чтобы выполнить намеченное, и для того, чтобы исправить какие-то неточности, <связано> нужно обязательно побеждать на ну, <связано> <ничего. связано> Это, это однозначно, и, и на последней встрече, когда мы встречались, в большем совете, но так было оценено, что все же, это мое мнение, надо иметь квалифицированное большинство. Стремиться надо к тому, чтобы в ситуации была квалифицированное большинство. Вот, э, Вячеславович упоминал еще о программах по различным направлениям, судостроения, авиация, космос, кстати говоря. Там еще одна программа намечается на более длительный срок, на 30-40 лет, потому что такие масштабные программы, они должны... В на нас, Совершенно верно. Рассчитываться на долгие годы вперед. Это, конечно, предстоит сделать, и надеюсь, что это будет сделано при поддержке Единой России. Но и то, что намечено на среднесрочную перспективу, то, что заложено в принятый вами трехгодичный бюджет, это, безусловно, конечно, нужно исполнять. В этой связи хотел бы вспомнить и закон о сокращении срока службы по призыву это одно с другим очень тесно связано и развитие оборонки с одной стороны повышение э, повышение качества вооружений переход на более высокий технологический уровень наших вооруженных сил подготовка в вузах здесь тоже много было принято решений соответствующих э, подготовка специалистов для вооруженных сил и с одновременным сокращением по призыву тоже очень много было споров да. Но я думаю, что Государственная Дума приняла взвешенное, правильное решение. Сократили срок службы по призыву до 12 месяцев, но с другой стороны, все-таки вот этот призыв сохранили. Кстати говоря, в некоторых странах, где его не было, сейчас активно рассматривается возможность вернуться к этой системе комплектования вооруженных сил. В плане обороноспособности еще очень важные были решения, они закладывались в бюджеты это повышение пропорции расходов, которые идут на текущее содержание армии и на ее модернизацию и вот нам уже удалось довести это соотношение до 50 на 50 хотя оно было 30-70 в пользу текущего содержания так что подтягиваем тоже ресурсы по-моему 50 на 50 еще не состоялось оно вот будет этому в трехлетке да. Да, да, да, да, в трехлетке должно быть в трехлетке уже будет ну а конечно по поддержка регионов Малых городов. Все, вот это мы должны сохранить. Вот эти планы, которые у нас там есть, это абсолютно необходимая вещь. Около 40% населения страны проживает на все малых городах. Ну, большие живут своей жизнью, здесь свои проблемы. Юрий Михайлович, Один, знаете, хорошо. Да, Владимир Владимирович, я хотел бы коснуться проблемы миграции. Эти проблемы по-разному воспринимаются. С одной стороны, из-за нехватки нас трудовых ресурсов это полезно для экономики, а с другой стороны, это естественно вызывает определенное раздражение у коренного населения в режиме таких, понаехали тут, таких определений. И вы знаете, Владимир закон, который был принят по регулированных миграционных дел пользу своего определенное принес вот эта система учета она позволила в несколько раз увеличить количество тех кто к нам приезжает поработать и учесть где они размещаются в два раза мы увеличили работу и эффективность ее с теми, кто э, здесь незаконно э, прибыл. Но тем не менее у нас получается э, много того, что необходимо существенно улучшать. Особенно я говорю о вот таких крупных городах, Москва, Санкт-Петербург, областные центры. Куда в основном стекается миграция? Вот в Москве, например. Из э, примерно 10 миллионов мигрантов э, треть э, размещается в нашем городе. Поэтому, конечно, одна треть. Да, одна треть. А, конечно, москвичи здесь вот такое особое внимание и в предвыборном плане выделяют этой теме. Э, мы внесли свои предложения по улучшению. Вот могу сказать, знаете, определенную роль и положительную роль этот закон сыграл. Дело стало более организованным, более лучшим. Но принципы, которые сегодня существуют, это уведомительное такое по прибытию этого человека поверительный, поверительный даже э, не разрешение а просто порядок когда он приезжает э, в город и говорит я приехал в ваш город а дальше примерно две трети из тех кто приехали не э, э, нами не регистрируются на наших рабочих местах которые э, они должны э, заполнять Поэтому, Владимирович, вкратце я хотел бы сказать о необходимости в новой Государственной Думе принять новое дополнение, может быть, или какие-то изменения в этот закон о миграции, который связан с тем, что регистрация мигрантов должна быть не по месту пребывания, а по месту работы. Это очень важно. И э, кроме этого, очень важен вопрос э, о том, чтобы они были размещены нормально. И опять же, э, нас очень волнует, что сегодня э, многие из тех, кто пользуется работой этих людей, так, возможностями, не обеспечивает им нормальных социальных условий. Вот говорят, значит, москвичи, Москва, правительство, там, Дума э, выступают против миграции. Мы говорим в защиту, в том числе, мигранта, ибо если речь идет о выделенных квотах, эти квоты должны быть обеспечены рабочими местами, обеспечены достаточными социальными условиями, обеспечены уровнем заработной платы тогда этот мигрант он возвращается к себе через 90 дней и говорит о стране с уважением а если он находится в каких-то жутких подвальных условиях если его здесь еще и допустим, там, обманули так, то он приезжает в свой Таджикистан и говорит о стране с ненавистью вот это Вторая часть, которая тоже для нас является важной. Поэтому мы говорим о усилении вот этого закона с акцентом на то, чтобы работали квоты, и чтобы регистрация мигранта была не по месту прибытия по городу, а по месту проживания. Чтобы тогда по месту проживания. Потому что мигрант может приехать еще и, и, он, скажем, по месту по месту и по месту работы тоже. Это одно и то же, по сути дела, потому что если он приезжает по квоте, то работодатель должен обязательно ему выделить место для его э, проживания, не только место для работы. И в этом смысле э, вот это совершенствование законодательства даст нам успокоение Успокоение этого вопроса э, в плане вот этого исключения раздражения со стороны коренных жителей и вторая часть он даст возможность нам э, обеспечить нормальную работу хорошую заработную плату и по возвращению этот человек будет относиться с уважением к стране. Ну и контроль над миграционными процессами, над, над мигрантами, Владимир снижение криминальных Конечно, у нас получается так, вот 500 тысяч э, к нам приехало и зарегистрировалось, так? Но зарегистрировалось на город. Что они приехали в город, не куда-то, вот, где он должен работать или где он должен там находиться, жить, да а в город. 145 тысяч у нас зарегистрировалось на местах рабочих. Я спрашиваю, а куда эти 355 э, тысяч куда они у нас Растворили. в городе, да, растворились. И в то же время что получается? Мы берем статистику по м, преступности. 40% преступлений в городе делают приезжие, совершают приезжие. И мы говорим, вот при всем улучшении ситуации с миграцией нам нужно решить несколько вопросов кстати некоторые из них даже и в пользу мигрантов самих первый вопрос это квотирование нам нужно столько мигрантов сколько требует экономика города и экономика государства больше не нужно это первое второе регистрация это не и меньше и не меньше да. Регистрация не в целом. Вот приехал в или город или в, в регион, его зарегистрировали по региону, а дальше что, куда он делся? И начинается опять вот это вот раздражение людей. А регистрация по тому месту, где он будет работать и жить. Юрий Михайлович, как Вы знаете при Вашем непосредственном участии мы готовили эти решения, первые шаги сделаны, нужно сделать следующее Да, но ну, я могу страны. сказать, Владимир, что начало, начало все-таки начало улучшаться. работать, улучшаться безусловно, но ни в коем случае нельзя останавливаться. Мы его должны, как это, довести до нормального. Мы его должны совершенствовать так, чтобы наши э, и э, те, кто нуждается в мигрантах, имели полную возможность привлечь к работе. Чтобы больше их не было, и чтобы мигрант, который уезжает, был доволен страной. И теми результатами, которые он получил здесь. Будем работать дальше. Валентина Николаевна много занималась проблемами северов, практически, э, постоянно все 4 года, да? Восемь лет уже можно сказать ну, я имею мы все таки несмотря на сложности прохождения этих решений приняли в конце концов, решение по пенсионному обеспечению тех кто выехал с северов да. Да. Но я думаю что это очень важно для большого количества я хочу сказать вам спасибо за это мне вчера звонили из Норильска с Таймыра, из Красноярска после того когда мы проголосовали этот закон уже в третьем чтении, потому что на норильчане, они ведь даже собирали подписи. Их было несколько десятков тысяч, направленные руководству партии Борису Вячеславовичу. И очень э, серьезно ожидали принятия этого решения. Я хочу вам сказать спасибо за поддержку, потому что вы давали уже поручение. И, видимо, не выдержали, что столько времени этот вопрос не решался. Обращений много. И э, да. большое, большого количества людей... Вы знаете, это касается очень большого количества людей, и в том числе и тех, кто и остался на севере как пенсионеры, и, конечно, те, которые выработали полный трудовой стаж и которые живут в разных регионах России. И теперь они получили действительно полное право обратиться в свои региональные отделения пенсионного фонда и с 1 января 2008 года получать в повышенном размере на 50 или на 30% процентов базовую часть пенсии. Это очень хорошее решение. И вы знаете, я бы еще хотела отметить то, что мы ведь благодаря вашей поддержке приняли очень серьезные решения впервые о поддержке переселения пенсионеров, которые тоже уже задержались на севере, которые выработали свой ресурс, которые потеряли огромные сбережения в результате вот, э, тех событий, которые произошли в начале 90-х годов. И впервые практически в 7 раз вот, усилена эта федеральная составляющая на год для того, чтобы люди, состоящие уже, десятки лет на очереди, чтобы они как бы побыстрее выезжали. Поэтому э, вот то, что уже э, такое теплое к северу отношение появилось, это действительно очень серьезное изменение и мне кажется, что вот то, о чем мы с вами говорили в Сарихарде, помните, в 2004 году, да? ваши поручения они начали исполняться в плане того, что появились какие-то подвижки в том, что на, наконец-таки государственная политика да, на севере, она будет действительно в пользу России, в пользу э, экономики, в пользу э, геополитических и естественно социальных проблем. И такое поручение Борис Вячеславович давал вот в самом начале работы Думы как э, председателю комитета, как члену партии. И мы в этой Государственной Думе по сути дела подготовили пакет законопроекта, с чего может начинать работать Государственная Дума по тем проблемам, поручениям, которые вы давали. Мы не дождались тоже от правительства, поэтому мы сами эту работу выполнили. Я надеюсь, что наша дальше совместная работа пойдет вот в этом же направлении. И в целом по вопросам пенсионного обеспечения, как вот вы сказали, да. и, конечно, надо обратить внимание, мне кажется, на Дальний Восток, потому что несмотря на то, что по России у нас более идут позитивно да, проблемы повышения уровня пенсионного обеспечения по сравнению с величиной прожиточного минимума, это уже за 102%. Это немного, конечно, но это уже сдвиг есть. А вот по Дальнему Востоку у нас там, к сожалению, где-то 80%, 70% даже. Значит, здесь вот нужно какие-то вещи посмотреть. И посмотреть, мне кажется, еще на такие категории, как Дружники тыла и дети войны. Вот обращение, Владимир Владимирович, сейчас, особенно перед выборами, очень много идет. Каждому из нас, кто участвует в выборной работе, в профильные комитеты, к руководству Думы. Ну а по остальным я думаю, что вопросы мы будем дальше работать. Надеюсь, да? так и выглядит. Такие если вы будете, у меня это впервые участие в предвыборной кампании, и это как соревнование, и в то же время такая большая ответственность ответственность перед моими земляками Белгородом. В с них я вижу искреннее доверие к вам. Благодарность. И э, они верят, вы согласились восклавить список Единой России, и, которая должна выиграть на этих предстоящих выборах. А для них это э, гарантия улучшения их жизни и стабильности страны. Общаясь с молодежью, я заметила, что появилось чувство гордости за свою страну. И патриотизм, который когда-то нам был так знаком. Это очень приятно. И, наверное, одна из причин этого явления стала недавняя победа на право проведения зимних олимпийских игр в Сочи. Молодежь хочет, чтобы мы побеждали, как мы это сделали в Сочи на право проведения олимпийских игр. Как мы побеждаем на олимпийских играх. И как мы первый установили флаг, российский флаг на океана, вот, в северной ледовице, В общем, слава Богу, кстати, вот за последний месяц мы открыли два физкультурно-оздоровительных комплекса, и очень много благодарности выражали родители, потому что это решает такие две проблемы. Это здоровье детей и обеспечение, что ли, их досуг. Mm -hmm. То есть дети, детей мы убираем с улиц. Дворец спорт у вас шикарный. Спасибо, спасибо, mm -hmm. да. Это я уже поскромничал, потому mm -hmm. что все-таки это третий такой большой объект в Белгородской области. Mm -hmm. ну, вот. Да что, ну, да, вы знаете, у нас не знаю. Я считаю, что это для регионов, вот, если я пройду. А в Государственной я хочу продолжить вот эту, <связать> такую, можно сказать, Ну, есть конечно, есть, конечно, и получше, наверное, у вас в Москве, но э, это комплекс, который достоин Москвы, <связать> педитол, любого столичного. Ну, там очень много разных видов спорта. Ну вот, я продолжаю. <связать> Если я изберусь в Государственную Думу, хотелось бы продолжить строительство, особенно в регионах вот эти физкультурно-оздоровительных комплексов. Потому что, конечно, в Москве, в мегаполисах вот этого более достаточно и то. И то маловато. Да. Детей у нас будет с каждым годом все больше благодаря задачам, которые поставил нам Владимир Владимирович. Вот. Поэтому. Хотелось бы продолжать, развиваться в культурно-оздоровительные комплексы. И, конечно, бы хотелось э, в работе следующей в Государственной Думы обратить внимание, конечно, на нас, суши, влестись, но и на воспитание, на наверное, физическое воспитание детей и молодежи. Благородно и правильно. И, и главное то, что э, это является одним из самых важных направлений в нашей общей работе. Вы э, обратили внимание на демографические проблемы. Мы помним. Ну, буквально 2-3 года назад говорили, что самая большая боль. Не знаем, вообще, сможем ли изменить тренд, который сложился в стране. И его мы, мы и В этом году перелом, да? Вот да. Ваши поздравили, я... сказали, такой школьный да, да. да, не прошлое, а позапрошлый. Да. Да. Это... Да. я сам сомневался, удастся да, вот, да стали вот теми мерами, которые мы наметили, что-то изменить. И было очень много сомневающихся, кроме меня. Больше того, вы знаете, в правительстве даже были те, кто возражали против этих программ, потому а что считали, что деньги будут истрачены, а результата не будет. Но практика показала, что мы оказались правы, и у нас впервые изменились эти показатели, уменьшилась смертность да. и начала расти да, Это, конечно, очень хороший показатель и хороший... Знак. Вот это, конечно, нужно продолжить. Но, безусловно, нужно это делать. В некоторых да, республиках, городах, в некоторых регионах это делается уже дошкольные. Да, да. Учительские <сёк> Мы же 90 годы. Да. Да. Да, Потому мы что? Мы что это сейчас да. проблема номер один. Да. Ну, да. Да. Да. Да. А да. детские сады. Я не запомнил. А сейчас не вот это И машинные сооружения, чтобы пишем было заниматься. это вообще здоровье. И, там, детский, и, там, вся, вся жизнь происходит в районах, где ревнях, где трава и скомплисты. Ну, а детей очень много. Не вытаскивает. Шагов. И драться, драться. Там главный идет какой процесс? Ребята, которые от роду лидера, <г��> они основных ребят могут повезти и по правильному пути и по другому. Мне больше всего это не Когда есть возможность заниматься спортом, да, за этими ребятами, рожденными лидерами, и лучше. И, да. и, и, и такой дух состязательный. Потому что эти ребята, они всякие вопросы, вот, ну вот такие есть, да? Они могут в любую сторону повезти. За ними идут, как правило, да, да, в этом мире. Но, это здорово, конечно, слава же. Кроме материальной составляющей, кроме здорового образа жизни, конечно, очень важно является и духовная основа. Я надеюсь, что Светлана Юрьевна поможет подключить э, работать по этому направлению, деятельность на этом направлении. Наверняка мы планируем делать, конечно, больше. очень внимательном культуре. Я, тоже, как и Светлана, впервые участвую в выборах в Государственной дум, e mm -hmm. И для меня это очень важное ответственное событие. Я очень волнуюсь подвести всех, особенно вас, потому что вы возглавляете список Единой России. И когда, если все благополучно, я пройду в Государственную Думу, я бы хотела, конечно, остро поднять вопрос о проблемах в культуре. Их, к сожалению, очень много. Но прежде всего я хочу вас искренне поблагодарить от всех, думаю, я имею на это право, от всех музыкальных коллективов, от театров, которые получают гранты, которые вы нам выделяете. Спасибо вам огромное. Сам честно. Пора, для это огромная-огромная это... поддержка. Но в России существует очень много хороших и профессиональных коллективов, которые тоже нуждаются в помощи, и поддержке. Вот касается регионов. У нас в Сибирске замечательный театр после реконструкции, но... Там работает мой партнер, он возглавляет труппу Балета, и просто он мне из сферы пуста рассказывает какие вообще проблемы, что особо у него много э, проектов, что он хочет делать, но он не может, конечно, потому что нет обеспечения и Новосибирск, Пермь, Воронеж, Саратов, я считаю, что тут, на самом деле очень хорошие компании, труппы и э, это касается не только академических театров, вообще культуры. И очень острый стоит вопрос. Вот я завидую Светлане, потому что На в спорте, спорте... Да, я завидую по-доброму, потому что в спорте, э, мы сейчас слышали, очень много открывается школ, ну, детских секций, очень много. Я не могу похвастаться искусством. И э, дети, подрастающие поколения, просто, вы знаете, я очень боюсь, что через ближайшее время у нас некие будут... Заменить. И даже до да смешного может дойти, что в оркестре не конкурсы будут даже играть. Потому что, во-первых, образование дорого, чтобы найти хорошего репетитора, должны платить родителям деньги. И не каждый это может. И школы студии находятся в пассивном состоянии, не говоря о том, что уже давно ничего не строится абсолютно. И все, что, что есть, не поддерживают. Я хотел, на это обратили внимание, это очень острый вопрос, культура, все-таки это наши лица в И второй вопрос, это наше будущее. Недавно из пенсионного фонда мне пришло письмо, что когда я буду на пенсию, я буду получать около 3000 рублей. Меня это очень забеспокоило. Я просто раньше, когда работал работала, я работаю, получаю гранты, зарплату. И, ну, знаете, не обращаешь внимания по сторонам, потому что одна своя цель, своя карьера, но когда. Я увидела, что реально люди получают сейчас такую пенсию. Мне, знаете, просто задрожали руки. Я позвонила с пенсионером, говорю, что действительно так, да, плачевное состояние, абсолютно люди находятся в вредственном положении. И очень хотелось, чтобы на это тоже обратили внимание. Большая просьба. Но, конечно же, еще раз благодарю за поддержку. Но, вы знаете, наверняка, что у нас не все пенсионеры получают рублей, Нарубления получают гораздо больше, особенно это касается так называемых льготных категорий, но в целом, безусловно, я уже говорил об этом в самом начале, и Борис Вячеславович об этом знает, все лидеры Единой России знают хорошо. Совершенствование пенсионной системы это один из основных вопросов на ближайшие четыре лета. Пенсионную пенсионную систему, скажем, для деятелей культуры, для тех, у кого занимаются. у нас вообще в целом. Ну и для отдельных категорий, для да, когда люди всю жизнь отдают да, да, да. этой профессии, представляют Россию, причем представляют на самом высоком уровне за да. границей да. Для, да. во всем мире. И очень жалко, что потом видишь, как они просто живут в нищете и не живут, а выживают. Да, да. Нам, нам нужно решать одну из многих проблем здесь, в этой сфере, а именно повышать коэффициенты... Соотношение между текущей заработной платой и будущей пенсией ⁇ это соотношение. Расти Расти. если здесь существуют разные способы достижения этой цели, вы это хорошо знаете, обращаясь к тем, кто этим вопросом занимался до сих пор, и вот нужно будет вам. Нам все вместе нужно будет выработать наиболее оптимальные пути достижения этой цели. Вы сказали, что при некоторых законах Вот Один из таких законов, это ваша инициатива, которая была нами оформлена, создание дополнительных и пенсионных накоплений граждан. Могу сказать, что все фракции практически, ну допустим, в России их не кого на поэтому они проголосовали, но в душе не тоже были за. Значит, мы проголосовали за это. Там предлагается механизм, когда граждане могут участвовать в формировании своей будущей пенсии на тысячу, которую они направят, тысячу добавляет государство. А в том случае, если это граждане достигли пенсионного ума и продолжают работать участвовать в этой системе, то на тысячу, которую направляют они, три будут добавлять государство. Красные да? варианты надо посмотреть. Да? Так же, как мы по Северу смотрели. Мы же, мы, же смотрели. мы же не смотрели вернуть не страховые периоды, но <кх> <кх> <кх> посчитали, что для пенсионеров это не выгодно. Более выгодно и вот этот вариант, который мы приняли. И да, согласен. И нужно будет в будущем строго следить за тем, чтобы вот эта программа правительства, будущим правительством, mm -hmm. исполнялась. Yeah. Потому что а, да, исполнение да. Потому что будет зависеть от того, как своевременно и в каком объеме правительство будет в будущее. Направлять туда необходимые ресурсы на то, чтобы софинансировать yeah. накопление, пенсионное накопление yeah. граждан. И а, нужно проследить, чтобы часть детей газовых доходов, как мы договаривались, расщеплялась mm -hmm. и направлялась. Это очень важно. Значит, правительство правительстве долго считали, пришли к выводу о том, что часть нефтегазовых доходов, не нарушая макроэкономические показатели, может быть использована для целей совершенствования пенсионной системы. И это нужно сделать. А вот, то, на что с вами обратил внимание то что касается ее непосредственно сегодняшней профессиональной деятельности тоже очень важно мы конечно должны были прежде всего обратить внимание на физическую и спорт потому что связано было это до сих пор связано напрямую с демографией со здоровьем и конечно, сейчас у нас есть все возможности для того чтобы обратиться к проблемам которые обозначены духовное воспитание mm -hmm. это художественное воспитание это поддержание школ художественных ведь раньше, помню, целая система была в домах пионеров сколько было да, да, сколь сколько... Система, сколько было какая система сколько было направлений и возможностей у детей к сожалению все это оказалось в плаченном состоянии и просто разрушено, так же как и специализированные школы да. Музыкальные школы, друзья, Нет, что касается Москвы и Санкт-Петербурга, здесь нет, в офисе благополно. Да, есть, есть, конечно, но недавно я была в Саратове, я заезжала и в окно театры, и в школу искусства, где учатся дети музыки, и танцы. То есть наша, наша замена. Кое-что строится, знаете, посмотрели, что Якутский сделал, даже 5-7 назад еще ну, замечательно замечательный интернет, для, да, для талантных детей, но это только единичные примеры, а, они должны быть распространены на всю страну, как Единая Россия предполагает добиться поставленной задачи и получить большинство партнеров? У нас осталось две недели. Самый тропатистный период времени, потому что именно за одни недели э, в основном формируется мнение, человека, и для нас очень важно, чтобы сейчас было как можно больше встреч. Потому что если сравнивать 2003 год вот, и сегодняшнее время, то вот сказать есть что. Причем вот, вы правильно говорили о том, что надо оставить свою позицию. Потому что я, я вспоминаю, где-то лет 6 назад, когда, когда мы собирались все у вас здесь, и были руководители других фракций, и левых, и правых, и вы говорили о том, что давайте принимать вот эти решения. Они спасут страну, и они для нас являются судьбоносными. Кто-то прислушивался, и э, эти люди потом поняли вашу правоту, вот, но э, очень много было таких вот колеблющихся Не так вот быстро все сложилось, и... По мере э, принятия решения, лишь вот э, даже наши друзья, наши единомышленники, они понимают замысел все-таки, куда вот мы движемся. Сейчас вот уже о том, что мы движемся в правильном направлении, наверное, ни у кого сомнений не вызывает, но э, есть какой элемент, хотим быстрее. Потому что ведь только буквально вот в прошлом году, в этом году такие конкретные вопросы стали решаться. Но мало кто, допустим, понимал, что принято решение, то, о чем сказал Борис Вячеславович, в 2004 году об изъятии сферы доходов, которые не могли принять ни в 2002 году, ни в 2001 году, когда вы приглашали фракции и говорили, поддержите, давайте изымем сферы дохода и облегчим налоговое бремя у промышленности. Но приходили в зал на пленарное заседание в Думу. СПС не голосовал, коммунисты не голосовали, стыдливо объясняли свою позицию. И даже Гордеев, который вел переговоры с Юганом, ничего не мог решить. Но потом единомышленников стало больше, в 2003 году Единая Россия получила большинство. И вот это большинство дало возможность реализовать программу стратегического развития на этом этапе. И, конечно, для нас очень важно, чтобы 2 декабря Единая Россия получила поддержку. Потому что ну, это поддержка того курса, который вы проводите. И если население поддержит, это дает возможность обеспечить преемственность. Тем более сейчас можно сказать, впервые вот города, областные центры получили деньги на ремонт дорог. Никогда не получали. Вот Брянск, Воронеж, Орел. Вот. ну просто вот э, люди высказывают слова благодарности много программ сейчас, много долгосрочных программ, конечно, нужно создать условия для того, чтобы их безусловно реализовать мы э, не затронули еще одно мы так вскользь только затронули но тем не менее я хотел бы к ней вернуться в завершение нашей беседы здесь только два человека представляют вооруженные силы и другую э, силовую составляющую страны это, это, это, Сергей Кожедец и я, я ведомый командующий сегодня. У нас огромная программа развития оборонного комплекса, упоминали об этом вскользь, и вооруженных сил. До конца мы должны вести изменения системы комплектования и переоснащение, выполнить программы переоснащения вооруженных сил, но при этом безусловно исполнить социальные обязательства. У нас сейчас есть все, есть все ресурсы для того, чтобы полностью решить проблему с жильем. И это нужно обязательно сделать в ближайшее время, довести до конца. Но когда я говорю о перевооружении, имею в виду даже внешний вид, я имею в виду форма, мундирование. Там много вопросов. Ты, знаете, я в последний раз приезжал когда-то, не хотел об этом говорить так публично, но скажу, посмотрел подводников. но не да. должны быть они так одеты. Даже находясь на боевом дежурстве. Знаете, ну, уже это в прошлом веке можно было так делать наших офицеров, особенно в элитных частях. Там, там много мелких на самом деле. Невидимых на первый взгляд вопросов. А они, мы можем знаете, заниматься таким глобализмом и не замечать, на первый взгляд, мелких вопросов, которые на самом деле важны для жизни и работы людей, которые исполняют конкретные задачи на своих рабочих местах. В общем, работы очень много. Я хочу вам пожелать успехов на выборах. И надеюсь, что после достижения необходимого результата 2 декабря текущего года вы с новыми силами Прямого переноса на смысле этого слова. Приступите к исполнению намеченных целей. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое.